Хочу вам рассказать, как я покупаю так много украшений и мелочей для видео. Я зарабатываю деньги с помощью приложения Абонус. Все очень легко, нужно просто скачивать приложение и получать за это деньги. Буквально за несколько минут я заработала уже больше тысячи рублей. Деньги выводить очень просто, выплаты приходят быстро. Ссылки на скачивание смотри в описании. При регистрации введи промокод iBonus, чтобы получать еще больше денег. ну не оставляйте мне здесь одно, а то мне не по себе, okay? Привет, боялись ли вы хоть раз, оставшись дома одни? Или, например, когда смотрели в окно в темное время Суток Тени, которые двигаются, неясные силуэты, что в них может скрываться и почему у многих из нас они могут вызывать тревогу или даже страх. Сегодня мы поговорим о боязни, темноты, нектофобии или как ее еще называют иначе ахлофобия или скотофобия. При неполноценной возможности воспринимать наш мир посредством зрения, особенно в детском возрасте, мы начинаем испытывать чувство тревоги и страха. Наш мозг может даже нас начать обманывать и может дополнять реальность своим воображением. Именно нектофобия стоит на первом месте среди фобий, которые берут свои истоки из детства. Примерно 8 детей из десяти страдают боязнью темноты. Особенность этой фобии в том, что индивид боится не самой по себе темноты, как отсутствие достаточной освещенности. Его страх направлен на возможную ситуацию, неожиданность и связан с незнанием того, какие сюрпризы таит тьма и с чем можно в ней столкнуться. На базе имеющегося страха темноты Наше воображение активно рисует изображения Которых не существует в реальности Они могут быть страшными и пугающими Если нектофоб их видит То это свидетельствует о патологическом расстройстве Со временем этот страх может пройти сам, так как детские тревоги и переживания заложены в нашем подсознании. Однако, нектофобия может дать о себе знать в любом возрасте. Так, например, ребенок, который испытал в детстве сильный вымышленный страх, пребывая в темном помещении, со временем может о нем забыть. Но боязнь темноты останется с ним на всю жизнь. Я не сильно боюсь темноты, но каждый раз, находясь в темном помещении, у меня возникает чувство, что за мной кто-то наблюдает или следит. Возможно, это из-за того, что когда я была маленькой я ждала своих родителей и смотрела в окно за которым была ночь я очень долго всматривалась в окно разглядывала различные тени смотрела на дорогу как вдруг к окну очень громким шумом прислонилась чья-то рука я очень сильно испугалась и буквально отпрыгнула от окна как оказалось позже это был мой сосед который решил надо мной подшутить идиот но с тех самых пор мне немного не по себе когда я смотрю в темное время суток в окно даже здоровый человек оказавшись в темном помещении может чувствовать себя неуверенно и неуютно, и это вполне естественно. А вот никтофоб, оказавшись в подобных условиях, испытывает сильнейшее чувство страха, переходящее в ужас и панику. Страх темноты в детском возрасте формируется в результате беспокойства ребенка из-за отсутствия матери в определенный момент. Например, когда ребенку исполняется один год и мама может себе позволить ненадолго покинуть ребенка и оставить его в темном помещении, подумала, что он заснул. Но если ребенок вдруг по каким-то причинам проснулся и не видит рядом мамы, у него может возникнуть легкий невроз, который в будущем перерастет уже в страх. Многие взрослые тоже боятся темноты, но стараются это скрывать. Они могут говорить, что просто плохо видят в темноте или же теряют ориентацию в пространстве, но оказавшись один на один с темнотой, их страх точно даст о себе знать. У некоторых нектофобов появляются ночные ритуалы перед сном. Они проверяют исправность электроприборов. На случай отключения электроэнергии хранят поблизости от себя свечи и фонари. Часто оставляют телевизор включенным, тем самым создавая себе иллюзорного собеседника. Ложась спать, они надеются как можно быстрее уснуть, чтобы наступил день. Довольно часто боязнь темноты тесно переплетается со страхом смерти. И с наступлением темного времени суток у никтофоба этот страх усиливается. называется этот страх тонатофобией и о нем мы поговорим как-нибудь в следующих частях данного шоу опасно ли это фобия да если она действительно проявляет себя как фобия а не просто беспокойство для приступа данной фобии характерно ускорение сердечного ритма резкая или давящая головная боль потливость озноб или же наоборот мышечная слабость или потеря голоса если проявляются эти симптомы то да фобия опасна для сердечно-сосудистой системы и в будущем это может привести к риску возникновения инфаркта и инсульта. Конечно, если ваш страх – это фобия, то с ней нужно бороться. И будет хорошо, если вы справитесь с ней самостоятельно. Например, осознайте свой страх или перед сном будете смотреть телевизор. Быть может, у вас появится домашнее животное или молодой человек или подружка, которая будет вас успокаивать в темное время суток. Но, к сожалению, такой подвиг борьбы со страхом дается не всем. И если вы будете испытывать тревогу, то лучше всего обратиться к психиатру или психотерапевту. Напишите в комментарии, боитесь, если ли вы темноты? Узнаем, сколько нас. А также пишите в комментарии, о какой фобии вы хотели бы услышать в следующем выпуске моего шоу. А с вами была я, Тилька. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока!